Приветствую, мои любимые, с вами Елена Дегурова и, конечно же, самый точный энерго-вибрационный прогноз на эту неделю для Тельца. И я сначала хочу вам напомнить, что уже 5 мая мы встречаемся для того, чтобы я дала полный детальный прогноз на май месяц, а также важные рекомендации, которые не входят в прогноз на каждую неделю. И, конечно же, ежемесячный прогноз, он более полный. Вы знаете, мы на прошлом... На прошлой встрече мы занимались 4 часа без перерыва и даже не успела дать активации. Активации я даю теперь в письменном виде для того, чтобы сократить время. Вот настолько полный детальный прогноз и представляете, сколько там рекомендаций. Чтобы участвовать в прогнозе на май, необходимо сделать простые вещи. Нажать лайк, сделать репост, подписаться на наш канал и под этим видео вы тогда увидите ссылочку на участие, на регистрацию, на встречу 5 мая, прогноз на май. Ну что, мои родные, а теперь тельцы. В первой половине недели тельцы будут устремлены к знаниям, к обучению, все захочется знать. Причем это может быть не только стремление повысить уровень профессиональных знаний, но и стремление расширить горизонты мировоззрения, выйти на новый, а возможно даже духовный уровень познания. Усилится ваш интерес к культурным традициям иных стран и народов. Возникнет желание совершить путешествие, увидеть мир. Отчасти эту потребность может компенсировать общение через интернет с людьми из других стран, из других регионов. А вот вторая половина недели может быть связана с напряжением в отношениях с друзьями и единомышленниками. Если вы ранее входили в какой-либо круг общения по интересам, то на этих днях может произойти, ну, как, как минимум неприятная, может быть, даже конфликтная ситуация. Хотя вы теперь предупреждены, и значит, вы можете управлять событиями и не довести ее до конфликта, верно? Не исключено, что вы примете какое-то спонтанное решение порвать отношения с этим кругом общения. Во всяком случае, если вас что-то напрягло в таком общении, то оно может проявиться в какой-то конфликтной ситуации. Имейте это в виду. Ну а что касается дел любовных. Личные дела тельцов на этой неделе развиваются благополучно, но от лишней активности желательно отказаться. В начале недели возможен избыток чувства, отсутствие мира в запросах, могут оказаться чуть завышенными ожидания. Лучшие эти дни... Для встреч, для демонстрации симпатии лучше вот для этого выбрать 12 и 13 апреля. Можно смело выбрать этот интервал для романтического свидания, может быть уже интимной встречи, либо сокращение дистанции между вами. А в выходные старайтесь избегать тесного контакта, если партнер занят или не в духе. Возможно, случайная ссора. Но опять-таки теперь вы предупреждены и знаете, что вы можете ее обойти, ведь вы же управляете своей жизнью, правда? И, конечно же, финансы и карьера. Я рекомендую тель-сам использовать эту неделю для саморазвития. Успешно идет профессиональное обучение и обмен опытом с коллегами, с единомышленниками. Не упустите случаи посетить выставки, семинары, конференции, где вы могли бы почерпнуть новые знания о своей профессии. Общение на специализированных форумах интернета с коллегами также будет для вас полезно. И возможно не сразу вы это увидите, узнаете, почувствуете, но в будущем это выльется в какое-то либо полезное знакомство, либо вы получите какие-то знания, какую-то информацию, которая вам в будущем очень пригодится. И вместе с тем воздержитесь от неофициальной подработки на этой неделе. Потому что не исключены проверки, ревизии, и если вы можете пострадать каким-то образом от неофициальной подработки, то лучше этого избежать. Ну что, мои родные, вот такой будет у вас прогноз на эту неделю. Конечно же, это достаточно общий прогноз, и вы всегда можете заказать индивидуальный гороскоп на неделю, где я дам описание четко, по каждому дню детально опишу, что вас ожидает, где от чего предостеречься или как воспользоваться полезной информацией, которую вы получите. Также вы можете заказать индивидуальный прогноз на месяц, где на каждый день вы получите четкие, детальные рекомендации. И, конечно же, я напоминаю вам, что уже 5 числа меня состоится встреча, на которой я дам детальнейший, четкий, уникальный, потому что вы такого не услышите нигде. Самый точный энерговибрационный прогноз на месяц, на май. Записывайтесь, уже активно идет регистрация. И, конечно же, обратная связь от вас, она проявляется в виде лайка, это пальчик вверх, репоста, когда вы рассказываете своим друзьям о полезном прогнозе. И, конечно же, родные мои, подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда в числе первых узнавать о выходе нового интересного полезного видео от нас. А с вами была Елена Дегурова и самый точный энерго прогноз на эту неделю. До новых встреч, мои родные! Нежно обнимая в чате, в комментарии тех, кто пишет их и, конечно же, обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока!